Дорогие друзья, всех рад приветствовать! Сегодня мы в этом видео разберем, как правильно заполнить и отправить документ. Первый документ, который нам понадобится при переписке с банком. И этот документ, он просто самый первый, который нужно отправлять в банк, для того, чтобы начать процесс защиты от кредитов. Переходим на рабочий стол. С чего мы начинаем? Мы разобрали в предыдущем видео, что мы создаем папочку все на Google диске, банк, папочку с банком и переписка с банком. В первую очередь что нам нужно для того, чтобы составить заявление? Нам нужна выписка на банк. Актуальная выписка, свежая, в которой мы сможем найти адрес банка, куда нам писать. И должность, фамилия, имя, отчество от Белоного Ася Валиевна. Лица, который принимает решение, который действует от имени этого юридического лица без доверенности. Это все написано. Вот, сведения, об уставном, ой, «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица». То есть это лицо в единственном числе. Соответственно, он руководит всем парадом, и переписку нужно вести с ним. Нет смысла общаться с нижестоящим персоналом, который не имеет права принимать решения и вы только потратите время зря переписываясь там с менеджерами, с заместителями и с руководителями филиалов. Получив эту выписку, ее мы получаем очень просто. Заходим на сайт, видим вверху, egrill.nalog.ru В интернете, либо у себя в договоре находим ИНН данного юридического лица, если ИНН нет, то ОГРН, то есть один из документов, ой, один из вот этих, одно из данных ОГРН, либо ИНН, идентификатор любой. И потом, когда мы установили ИНН, либо ОГРН, ну нам нужно вообще ОГРН, но, допустим, давайте разберем ситуацию изначально, что у нас ИНН, ОГРН отсутствует. Но у нас, допустим, есть ИНН. Мы берем сначала ИНН. Почему нам нужно ОГРН? Потому что, чтобы заказать выписку с печати, он, допустим, подать заявку, нам нужно ОГРН. То есть с печатью, именно с электронной подписью мы можем получить документ только по ОГРН. Следовательно, по ИНН мы находим юридическое лицо. Вписываем капчу. Найти. Вот у нас, допустим, коммерческий банк Ренессанс. Здесь мы находим ОГРН этого юридического лица. Нашли. Вернуться критериям поиска. Возвращаемся к критериям поиска. И вот здесь на кнопочку «Здесь» можно получить здесь выписку. То есть выписку из игрила конкретно конкретном юридическом лице предпринимать в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписи, можно получить здесь. Поэтому рекомендую получать документы с подписью. Нас переносит на следующую страницу. Подать новую заявку нажимаем. Сюда вставляем ОГРН и формируем заявку. Нажимаем вернуться к списку заявок. Все видим, что ожидает формирование. но В течение 10-15 минут выписка будет сформирована. Ее можно будет скачать. Она будет с электронной росписи. Давайте проверим уже предыдущую выписку, которую я заказывал. Все вот на от банк открытия я заказывал. Спускаемся в самый низ. 53 страницы выписка, видим вверху. И вот выписку мы получили вот с такой электронной подписью. Так, 125%. Вот, пожалуйста. Документ подписан сильной квалифицированной электронной подписью. То есть он действительно сертификат, владелец, действие с 3 сентября 2005, э, с 3 сентября 2015 до 3 сентября 2016. -го. То есть э, период действия данного документа и печати. Все, обращаем вот на эти даты тоже внимание, чтобы у вас не было просроченный документ. Так, закрываем. Закрываем. То есть все выписку заказали. Дальше что мы делаем? Дальше мы открываем заявление. Заявление у нас вот такого образца. Делаем покрупнее. В заявлении самое главное правильно отразить все данные двойным щелчком вот на этой стороне на этом пространстве левой клавишей нажимаем здесь ставим дату 5 января 2016 года то есть также сам документ сохранен на Google ой на диске C вашего компьютера Заявление председатель управления и сотрудникам Оао Банк Открытие. Точка Докс Берем, копируем на следующей странице. Вот у нас тут так же самое. Повторяем вот эту надпись, сюда вставляем и нажимаем сохранить. Все. Одно, пар, один параметр мы подправили, чтобы он был правильным. То есть дата сегодняшняя или там завтрашняя, которую вы будете отправлять или печатать. И название документа. Дальше все оставляем так же самое Здесь впишем свой адрес. В данном случае человек завел абонентский ящик для того, чтобы не показывать банковским сотрудникам и другим инстанциям адрес своего проживания, чтобы не беспокоили его семью на всякий случай. Поэтому человек завел абонентский ящик, 120 рублей в месяц стоит Абонентское обслуживание проплачивается сразу за 3 месяца. И на почте России у вас отдельный абонентский ящик с, ключ с ключиком. Вы, вам туда всю корреспонденцию э, скидывают. И вы ее в любое вам удобное время приходите, открываете ключиком почтовый ящик свой на почте России. И достаете документы. Потом пишем электронную почту. Для того, чтобы электронная почта подсвечивалась, вот смотрите, синеньким цветом, нужно нажать, после как вы написали почту, пробел. И тогда она подсветится синим цветом. Номер телефона. Дальше заполняем. Переходим опять же на вторую страницу. Это мы заполняем все колонн титулы, которые оформление документа. На второй странице. Вот здесь пишем заявление, ставим дату, пишем время, которое вы сейчас с документом работаете, печатаете, там 10 52, и там секунды. РУ указываете, что рус. Если в Англии бы делали, указывалось бы Англия сокращенно. Через тире пишется Сокращенная аббревиатура города Красноярск, там, Томск или другие города. То есть там аббревиатуры все можно в интернете найти. 001. Все документы должны быть обязательно пронумерованы, чтобы у вас соблюдался порядок, как вот иерархия в матрешке. В русской народной игрушке матрешки. То есть одно вложено в другое. Следующий документ у вас уже будет по цифре 402, потом 403 и так далее. Это очень удобно потом отслеживать ну, как бы весь этот порядок. Также пишем от 5 января 2016 года. То есть дата у нас вот здесь фигурирует, вот здесь дата фигурирует и вот здесь дата фигурирует. Вот это, этот колон титул, он на четных листах отображаться будет. И для того, чтобы на нечетных э, листах то же самое было, вы выделяете, Ctrl-C нажимаете на клавиатуре, то есть сохраняете в буфе, в память э, вашего устройства эту строку, переходите на нечетную третью страницу и вот сюда вставляете. Нажав Ctrl-V, английское V. Все, колонн титулы у нас нечетной страницы и четной страницы заполнены. А также колонн титулы первой страницы у нас заполнены. Все отредактировано. И нажимаем кнопку «Сохранить». После чего нажимаем кнопку «Закрыть». <coughs> Дальше что мы производим? Вот здесь на первой странице мы вставляем строку, такую же, как в колонн-титулах, вот здесь. Вот заявление номер Красноярск, 05 января. Все, вот она у нас отображается. Берем, сейчас маленечко уменьшаем масштаб. Масштаб маленечко уменьшаем для удобства работы и продолжаем дальше работать. Берем выписку на банк открытия, документы, кредитное производство. Так банк открытие и вот у нас выписка уже сохранена вот пожалуйста то есть уже тут все выделено и проверяем так у нас юридический адрес пожалуйста индекс город москва улица тимура фрунзе 11 строение 13 дом 1 строение 13 все заполнено у нас все верно Дальше листаем фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности представлять действовать от имени юридического лица. Данкевич Евгений Леонидович. Все, вот, пожалуйста, Данкевич Евгений Леонидович. Все заполнили. Переходим дальше. Заявление. Уважаемый председатель правления и сотрудники ОАО Банк Открытия. Все, вот здесь указали. Дальше мы... Э читаем все заявление подробно но когда вы все подробно изучили для вас достаточно будет не потеряться то есть как бы и везде заменить название банка и адрес филиала на тот который ну то есть вот отредактировать документ допустим вот этот под свой тогда просто вот здесь пишите в поиске, либо нажимаете Ctrl и английское F, и у вас поиск вот этот высвечивается, и вы сюда пишите аббревиатуру поиска. Банк Открытие", Нажимаете Enter. Так. Все, и вот он в желтеньком выделяет. Где у вас отображено банк открытия. Так. Следующий Нет. ОАО. Вот. ОАО. Либо по вот этому слову ищем. И все, и вот смотрим. Везде ОАО у нас везде выделено. ОАО, ОАО, то есть все в титульных листочках. Вот здесь у нас еще должно быть ОАО, банк, открытие. <coughs> Дальше. Дальше. Ну, я уже знаю, как бы, поэтому листаю. Знаю, где должно быть изменение. Переходим вот здесь на требования и зачитываем. Требуем. Предоставить полную выписку по моим судным счетам с указанием и расшифровкой всех счетов движения моих денежных средств. Выписка должна выглядеть следующим образом – дебет, кредит и сальдо, а также указать наименование валюты, в которой осуществляется операции по счетам. Предоставить мемориальный ордер. Третье. Предоставить заверенную копию лицензии Центрального банка РФ, выданной ОАО «Банк открытия на услуги кредитования физических лиц предоставить заверенную копию графика платежей по каждому кредитному договору; предоставить подробное обоснование и разъяснение расчетов графика платежей с указанием формул по каждому кредитному договору; шестое, предоставить заверенную копию листа информации о кредите по каждому кредитному договору; седьмое, предоставить заверенную копию заявления на выдачу кредита по каждому кредитному договору; предоставить заверенную копию расчета. Задолженности с подробным обоснованием и разъяснением с указанием формул по каждому кредитному договору. Девятое. Предоставить заверенную копию подробного обоснования разъяснения принципов очередности погашения долгов как в случае погашения кредита по графику, так и в случае образования просрочки. Десятое. Предоставить заверенную копию выписки по платежам, направленным на погашение кредита с момента первого платежа и падения. Подготовке ответа на данное заявление по каждому кредитному договору, предоставить заверенные данные по расчетам и судным счетам, используемых для обеспечения движения средств по выдаче и гашению кредита с указанием места нахождения отделения банка, которым они принадлежат по каждому кредитному договору, а также указать наименование валюты, в которой осуществляются операции по счетам. Двенадцатое. Предоставить заверенную копию устава организации ОАО «Банк открытия». Предоставить заверенную копию генеральной лицензии Центрального банка РФ и документы, подтверждающие право дополнительного офиса ОАО «Банк открытия» филиала, находящегося по адресу город Красноярск, улица Взлетная, дом 2, заниматься банковской деятельностью, вести банковскую деятельность. То есть вот здесь вы адрес уже пишите не с выписки ЕГРЮ с налоговой. А именно тот адрес фактически, где вы подписывали договор, либо получали деньги наличными. То есть, вот здесь именно вот адрес этот указывается. Фактического получения. То есть, в шапке на первой странице пишется юридический адрес, куда вы пишете. А требование предоставить документы на работу филиала, в котором вы получали деньги в вашем городе. Как правило, вот этих документов не существует. Вот это подразделение, оно работает незаконно, не платит ни налоги, не зарегистрировано в налоговое. 14. Предоставить заверенную копию ЕГРЮЛ, предоставить заверенную копию кода ФАКВЕТ, предоставить заверенные копии лицензий на виды деятельности, которыми имеет право заниматься конкретный дополнительный офис ООО «Банк открытия филиала по адресу и фактический адрес». Предоставить договоры доверенность между Центральным банком Российской Федерации и ОАО Банк Открытие на право пользования билетами Центрального банка РФ. 18. -е. Предоставить заверенные копии всех кредитных договоров за период. Здесь вы период можете <coughs> любой указать с момента вашего взаимодействия с банком. То есть с самого начала взаимодействия. Даже если у вас есть выплаченные кредиты. Вы должны запросить по выплаченным кредитам э, ну, документы, именно заверенные копии всех кредитных договоров. И вот здесь пишите период, с какого времени вы с банком начали взаимодействовать. С 1 января 2014 года по 5 января 2016 в данном случае. У кого-то этот период будет там, с 2010, с 2005 года и так далее. Заключенных на мое имя с ОАО Банк Открытия, а также копии нотариально заверенных доверенностей на сотрудников, подписавших кредитные договора от имени ОАО Банк Открытия по каждому кредитному договору. Предоставить заверенную копию моей кредитной истории в ОАО Банк Открытия. Предоставить заверенные копии всех договоров страхования от жизни от несчастных случаев и болезней заемщика за период с 1 января 2014 по 5 января 2016. То есть, ну вот здесь дату вы как бы пишете сегодняшнюю, по какое число. Заключенных на мое имя с ОАО Банк Открытия, а также копии нотариально заверенных доверенностей на сотрудников, подписавших данные договора от имени ОАО Банк Открытия. 21. Предоставить заверенную копию договора сессии о переуступке прав требования между ОАО Банк Открытия и третьими лицами сторонними организациями, коллекторами по каждому из четырех кредитных договоров, если такие события имели место быть. <coughs> Мотивированный ответ. Да, то есть, для чего мы запрашиваем все 21 документ? Дело в том, что когда вы заключили договор с любой организацией, неважно по кредиту либо по какой-то сделке, с момента заключения кредитного договора на вас заводится в этой организации папочка, в которую складываются все документы, документооборот весь э, в оригиналах, который имеют к вам отношение, то есть э, при взаимодействии между вами и вот, банком, либо другой организацией. Вот эти все перечисленные документы, они должны быть в вашем личном деле, в архиве банка. Поэтому мы, так как они относятся к вашим личным материалам, мы имеем право их истребовать, чтобы понимать, что зачем и что к чему. Но в большинстве случаев банк предоставляет только ну, процентов 20 из этого перечня. Остальные документы у него отсутствуют, а значит и не выполняются законные требования в работе банков. То есть банк нарушает закон, скрывает налоги и так далее. То есть не предоставляет сведения ни нам, ни контролирующим организациям. Если вы... Дальше мы говорим о сроках. То есть мотивированный ответ по существу требую предоставить мне в письменной форме на вышеуказанный адрес в 10-дневный срок со дня получения данного заявления. Для чего это нужно? Если вы не укажете срок предоставления э, сведений, то банк может э, время это затянуть на очень долго. То есть когда в документе не оговаривается срок, то банк примерно его... Э, Трактуют, что в течение 30 дней, то есть обычно там бюджетная организация, там есть регламент, в котором в течение 30 дней нужно ответить на заявление. Но когда в заявлении стоит срок, то человек, получивший это заявление, должностное лицо, обязан уложиться в эти сроки. Иначе дальше там идет ответственность. Об ответственности мы уже ниже сейчас приведем данные. Все в заявлении в этом прописано. То есть человек, который получил заявление, он и понимает и ответственность за непредоставление сведений и сроки. Дальше мы пишем. Мы надеемся, что лица возглавляющие ОАО Банк Открытия, в том числе управляющие на клеточном уровне сообществом в 10-23 степени клеток, то есть 10-14 клеток в человеке умножить на 10-9 людей на земле. В состоянии принять правильное решение, в противном случае не вправе управлять даже одним своим телом. Рассмотрение в ОАО «Банк открытия настоящего заявления» изучение не столько его буквы, сколько его сути и принятие по представленным в нем вопросам и предложениям истинно справедливых решений будет воспринято не столько нами, сколько всеми коренными народами Земли Дария, то есть планеты Земля, но истинное название Дария как знак понимания, принятия и уважения всего комплекса естественных прав коренных жителей Российской империи и всей земли Дария, то есть страны Руси. Отказ от рассмотрения настоящего заявления, так и принятие по нему нарушающих комплекс естественных прав человека, в том числе всех коренных жителей Российской империи, Руси и всей земли Дария, будет расценено всеми коренными народами земли Дария, как курс, ОАО «Банк. Открытие» направлено на дальнейшее развитие античеловеческой политики геноцида, уничтожение жизни коренных народов как развитие нового витка Третьей мировой войны, что скажется неминуемыми последствиями для принявших неправомерное решение, которое будет расценено всеми расами и цивилизациями всех пространств, времен и измерений как пособничество преступников в их преступлениях неправомерный отказ должностного лица в предоставлении гражданину или организации информации, предоставление которой предусмотрено статьей 8 федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года о защите прав потребителя, равно несвоевременное ее предоставление, либо предоставление заведомо неполной, недостоверной или заведомо ложной информации. Если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 тысячи до 3 рублей. Это КоАП РФ, Административный кодекс. Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 20 тысяч рублей на юридических лиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В случае рецидива влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. Статья 19.8 КОПРФ. Рецидив, то есть, это когда несколько раз совершает одно и то же преступление человек.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 Дальше мы пишем справку о нас. В Миру Фудс Арсен Михайлович, данный человек, кому я готовил заявление, гражданин СССР. Что подтверждается соответствующими документами, то есть свидетельство о рождении. Паспорт Российской Федерации, он вписывается просто для идентификации, потому что договор заключен на паспорт и по данным паспорта банк может найти в базе данных у себя в архиве ваши документы более быстро. Наряду с этим державник Земного представительства Светлых Сил, Разумная Вселенная, Сфера Держава, Святая Великая Русь, именуемого потребительское общество, нейросообщество Калаград. То есть все, с вами, все, каждый из нас является державником. С уважением ко всем расам и цивилизациям, всех пространств, времен и измерений, в том числе коренным жителям Земли, Дарья, планеты Земля и коренным народам страны Русь, Россия, в том числе Российской империи, и ее субъектам, а также всем остальным, здесь неупомянутым. Державник земного представительства, светлых сил, и разумной вселенной. Арсен Михайлович Фуз. Здесь также самое мы не забываем ставить дату заявление, которую везде проставляли. И вот здесь. Вот на этом чистом поле мы ставим свою роспись. Дорогие друзья, не забываем вот здесь ставить роспись. Потому что уже много заявлений вернули с банков без рассмотрения. Потому что человек просто напротив своей фамилии на последней странице не поставил роспись. Данное заявление отправляется как официально по почте, так и иными каналами связи. То есть можете, ну я рекомендую отправлять почтой России. Все, заявление мы вот это самое первое составили, подписали, отправили. Заказным письмом с уведомлением на почте получили квитанцию заказного письма, отсканировали ее и подгрузили в папочку. Заявление, когда вы подписали... Вы последнюю страницу со своей росписью сканируете и также же само подгружаете в папочку, чтобы у нас был документ с росписью, с оригинала скан, который нам понадобится дальше в процессе. Потом приходит уведомление, какой сотрудник должность, фамилия, имя, отчество получил данное заявление. Это нам понадобится для представления э, иска в суд. Если банк не предоставит сведения, мы будем знать, какое должностное лицо несет ответственность за, данное, за получение данного заявления и за то, что он ему не ответил. И ответ с банка, который тоже с синими печатями, исходящее, все заверено, который мы можем потом обжаловать в суд и получить моральные издержки за то, что наши права были нарушены. Ну, то есть, э -э, с банка получить денежные средства. Вот такое первичное заявление у нас пишется на 12 страницах. По получению этого заявления обращайтесь в контакты, которые выложены под видео. Мы вас добавим в бесплатную нашу группу по защите от кредитов. Там оттуда вы можете черпать информацию и сами себя защитить. Если у вас нет времени себя защищать, нет времени разбираться в правовых вопросах, вы также само можете оплатить наши услуги. Ну, этот э, диалог уже будет индивидуальный. Скачивайте контакты под видео, добавляетесь. И то есть мы решаем ваши вопросы помогаем достичь результата. Результат мы получаем на моем канале и на канале наших сторонников. Вы найдете видео отзывы людей, которые получили результаты уже от нашей работы. Не только в банковской сфере, но и другими судебными делами гражданского правового, уголовного характера. Наша группа называется правовед. Поэтому присоединяйтесь к нам. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на видео. Ставьте лайки, репосты. Распространяйте, пожалуйста, это видео. Помогите другим людям стать свободными. Желаю всем успехов.